Скорость, которую нужно сообщить телу для того, чтобы оно стало искусственным спутником Земли, называют первой космической скоростью. Пусть тело движется по окружности с постоянной по модулью скоростью и ускорением. По второму закону Ньютона сила тяжести равна произведению массы и центра стремительного ускорения. Получаем выражение для первой космической скорости на любой высоте. Если спутник запускается вблизи поверхности Земли, то первая космическая скорость вычисляется по радиусу Земли и ускорению свободного падения.